Привет всем, друзья! В этот раз мне хотелось бы слегка поделиться своей ностальгией по старой доброй музыке. Я имею в виду джазовую музыку. Но давайте вначале посмотрим короткий фрагмент моего видео, чтобы понять о чем пойдет дальше речь. Все дело в том, что моя страсть к музыке, к ее познанию совпала именно с этим жанром. Это было в самом начале 60-х годов. Если быть более точным, то надо сказать, что мои родители очень, так знаете, настойчиво настояли на том, чтобы я обязательно учился в музыкальной школе и определили меня по классу скрипки. Если признаться честно, ох, как мне это трудно доставалось. Я еще в подростковом возрасте, ну, не совсем понимал, зачем все это надо. Учить какие-то гаммы, арпеджио, да и инструмент этот, скрипка, был сложным в техническом отношении. То ли дело гитара. Там, понимаете ли, лады. Зажал струны, и вуаля, вы получили точный звук. А только гитару надо... Конечно, уметь хорошо настроить, а это до сих пор остается проблемой для очень многих музыкантов. Особенно для тех, у кого, ну, не совсем хорошо со слухом. А со скрипкой все совершенно не так. Просто для того, чтобы на ней играть чисто, да еще извлекать красивый звук, необходимы как минимум две вещи. Это хороший музыкальный слух, я уже не говорю об абсолютном слухе. И плюс к этому еще должна быть хорошая техника владения инструментом. Ну а уж о вдохновении я просто молчу. Без него вообще нигде и никак. Вот и получилось так, что когда я... Ну, когда мне было лет 12, я страстно увлекался техникой, особенно авиацией. Делал и запускал модели самолетов. И какая там скрипка. О чем вы говорите? Поэтому осилил я всего два класса музыкальной школы. А вот когда мне уже было лет 16, то я стал ловить на радиоприемнике американскую радиостанцию «Голос Америки». И потихоньку стал приобщаться к джазовой музыке. Все подбирал на слух. Начал ходить в клуб и общаться с более старшими товарищами по возрасту, с музыкантами. Чему-то учился у них. И пошло, и поехало. Ну, а уж как только удалось взять в руки саксофон, пиши пропало. Я начал играть на разных, ну, как сейчас говорят, корпоративах. В свои 16 лет я уже зарабатывал как музыкант, но совершенно я не думал о деньгах, понимаете? Мне они нужны были только для оплаты такси. Если я не успевал куда-то, то вот, это вот, для этого-то все это и нужно было. Часто было так, что я был приглашен в два ансамбля сразу. Дни мероприятий совпадали. Приходилось ребят уговаривать. Ну, то есть, давайте я с вами начну, но мне надо еще в другом месте поиграть, с другими, с другими ребятами. Тогда мы говорили, с другими чуваками. Но знаете, почему это тогда... Считалось нормальным, и никто на это не обижался. А все очень просто. Дело в том, что джазовая музыка – это особый жанр. И основа его, главная основа – это джеймс То есть, а, другими словами, это игра с разными музыкантами. Джазовый музыкант – это музыкант особенный. Он знает много музыкальных тем. Ну, так же, как и в классике. Поэтому, собравшись вместе, обсуждается только одно. Что мы, ребята, сыграем и в какой тональности. Ну вот я вам сейчас и предоставил такой небольшой экскурс на тему джазовой музыки. Ну а теперь, что касается видео, которое вы сейчас просмотрите. Значит, это было 22 июня э, в позапрошлом году. Дату я хорошо запомнил. Ну так как 22 июня первого года это было начало войны с германией ну и долго не буду объяснять почему и как просто мне предоставилась возможность выступить в клубе радио сити это недалеко от метро маяковской гостиницы пекин выступить вместе с ребятами которых я хорошо знал разумеется мы Конечно, перед этим не репетировали. И все это, то, что вы сейчас увидите, это в чистом виде экспромт. Скажу более, я не играл такую музыку, ну, по меньшей мере, лет 30, если не, ну, если не 40. То есть, в свои 16-18 лет я-то хорошо помню, я играл более виртуозно. Но что-то все равно получилось неплохо. Отдельное спасибо музыкантам их коллектив называется джазовое трио под управлением игоря молчанова в любом трио всегда есть лидер в джазовом трио это обычно пианист но здесь мне показалось что лидер у них это ударник барабанщик алексей гагарин очень зажигательно заводил со страшной силой басист мне тоже очень понравился григорий мальян играет он на электро ни в коем случае не на бас-гитаре, потому что это уже не джаз. А лучше, конечно, просто акустический контрабас в этом случае. Но Игорь Молчанов, мой давний знакомый еще по техникуму, в котором мы учились вместе, это было еще в 60-е годы. Ну и разумеется, перед просмотром моего видео, я бы хотел заранее с вами попрощаться. Как всегда, напоминаю, следующая наша встреча в пятницу. Всегда рад вашим подпискам. В комментариях, пожалуйста, не стесняйтесь приглашать меня к себе. И я всегда буду взаимным с вами. И так увидимся и услышимся в пятницу, ну, либо в среду еженедельно. Всем вам отличного настроения. И я надеюсь, что это видео вам еще его добавят. Итак, смотрим. А, блюз. Си Джен Блюз называется. Клуб Радио Сити. Гостиница Пекин Москва двадцать второе июня две тысячи семнадцатого года. Пожалуйста.